Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Петр Горбатюк и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс. Сегодня урок номер 50. Его тема – Present Perfect. Итак, дорогие друзья, мы должны с вами уяснить, что такое перфект. Перфект, как известно, может быть и в настоящем времени, и в прошедшем времени, и в будущем времени. Что есть характерным для перфект? Да перфект есть характерным то, что в нем используется глагол to have или has, или has, если в настоящем времени. Если в будущем времени используется элемент will и have. Если в прошедшем времени... Используя тот же глагол have, только в времени. Had. И плюс смысловой глагол, который меняет свое окончание. Если он правильный, к нему добавляется окончание д. Если он неправильный, то смотрим в таблице неправильных глаголов. И смотрим третью колонку. Из третьей колонки переписываем напротив и вставляем. Это будет, если перфект идет с неправильным глаголом. В данном случае мы видим вот предложение: моя сестра моет тарелки. Как мы скажем? Обычное предложение, это факт. My sister washes the plates. Моя сестра моет тарелки. Если она в данный момент моет тарелки, то мы можем сказать: my sister is washing. The plates. Is washing. Есть моющие тарелки. Ну, это группа Continuous. Итак, переходим к следующему формату. Дорогие друзья, на этой фотографии мы видим ту же самую девушку. Давайте попробуем разобрать вот эти предложения. Моя сестра моет. Моя сестра моет. Итак, как мы скажем по-английски, моя сестра моет. Предложение время какое? Настоящее. Он, она, оно, ну, сестра, значит, она моет. Как мы скажем? Конечно, добавляем s, окончание глагола. Будет washes, washes, my sister washes. Моя сестра моет тарелки. Ничего сложного нет. Обычное предложение, утверждение, настоящее время. А теперь посмотрим на это предложение. Моя сестра мыла или помыла тарелки. Моя сестра мыла. Не имеет значения. Или помыла. Это простое прошедшее время. Моя сестра помыла. Помыла. Моя сестра мыла. Мыла. Это факт. Все. Мы просто говорим. Майсисты вошит. Майсисты вошит вошит. Вошит. Это помыла. Это глагол прошедшего времени. И мы поверили окончание иди. Моя сестра помыла. А теперь... Может быть, что это может быть помыло? Может час назад, может две минуты назад. Все равно это прошедшее время. Моя сестра помыла вчера тарелки. Моя, вчера... Моя сестра помыла в пятницу тарелки. Моя сестра помыла на прошлой неделе тарелки. Это все равно прошедшее время. Тут четко указано, что это прошедшее время. Моя сестра в прошлом году мыла тарелки. Все равно будет вошить. Вошит. Это простое приложение. Но если мы зашли на кухню и видим, что сестра помыла тарелки, что есть результат. Хотя вот здесь тоже результат есть, но это простое предложение. Моя сестра помыла. Мы просто говорим о том, чтобы она помыла. Или она сама говорит, что я помыла. Айгоши тарелки. Но нам неизвестно, когда она помыла. Но это прошедшее время. Но неизвестно, когда именно. Но если мы вот хотим сказать, как вот здесь, мы зашли к ней и видим, что стоит город, гора тарелок. Все, мы можем сказать, моя сестра has washed, то есть у моей сестры has washed это помыто. Has washed имеет помытыми, то есть результат уже has washed к настоящему времени вот именно. Не расплывчатые понятия, а вот именно, что мы зашли и конкретно видим, сделанную работу. А это будет хэс боже настоящее время, потому что мы зашли. Давайте еще дальше глубже разберем. Дорогие друзья, давайте поработаем еще вот в этом формате. Вы видите здесь петух находится и курицы. Значит, петух это кук и слово звать это «кол», to call, звать. Ну первое предложение посмотрим. Петух зовет, как мы скажем, кук calls, calls. зовет в настоящее время утверждение, окончание с прибавляем, calls вот. петух будет звать куриц значит, как мы скажем это в будущее время э, значит, как мы скажем cook will call петух будет звать Неважно когда завтра, послезавтра через день, в следующем году все равно будет will call, петух будет звать еще одно предложение. Это касается прошедшего времени. Простых предложений. Будущего, настоящего мы сейчас разбираем. Петух звал или позвал куриц. Это вроде как и результат, но это не перфект. Петух как будет звал куриц? Это простое прошедшее предложение. Прошедшее время. Cook called. Cook cold Петух позвал или звал куриц. Неизвестно. Мы понимаем, что прошедшее время... Но не знаем, когда он звал, вчера, позавчера, вот, или неделю назвал, э, звал он назад этих куриц. Мы просто знаем, кук, кол, петух позвал или звал куриц. Но если мы стояли и видели на на лужку, вот этом зеленом, петуха и куриц, и увидели, что он позвал куриц, он там сказал, <связать> и все курицы к нему думают, там зернышко или червячки какие -то. Значит, тут будет по-другому. Тут нужно, нужен глагол to have. Раз петух, значит, будет has. Итак, перфект в настоящем времени. Петух позвал курицу. Cook has called the hands. То есть перфект в настоящем времени образован при помощи глагола has и смыслового преобразованного глагола called тоже в прошедшем времени. В прошедшее время, вот это окончание еды говорит о результате, что петух созвал куриц, колы, они созваны, у петуха созданы, имеют создан, созванные курицы. То есть это результат. Значит, этот результат привязан к настоящему времени. Поэтому глагол в настоящем времени has стоит. Has called. Петух, мы увидели это это все значит результат к этому времени вот к этому моменту это и есть знаменитый перфект дорогие друзья еще поработаем вот в этом формате мы здесь, здесь видим обезьяну которую назовем условно Мартын вот здесь посмотрим красным выделено это вот перфект и мы сразу видим что он отличается от всех других предложений тем что есть окончание э, глагол has, has в настоящем времени мы говорим о перфекте в настоящем времени. Итак, Мартин думает, Манки Синкс думает, Синкс, не путайте, Санк, Санк это то благодарить. Манки Синкс, Мартин думает в настоящее время, и утверждение, он думает, при, в окончании с приполагаем глагол. Скажем, в будущем времени, а потом в прошедшем, в будущем времени, Мартин будет думать как мы скажем в будущем времени monkey will sink Мартин будет думать как мы скажем Мартин думал или подумал вчера, позавчера, или пять минут назад или 10 минут назад или в прошлом году он думал это все простое и обычное предложение Мартин думал неизвестно когда он думал но в целом это прошедшее значит мы должны использовать глагол Э, Сын в прошедшем времени. Это будет говорить о том, что Мартин думал, но неизвестно когда. Или два часа назад, или в пятницу думал, или вчера утром думал. Просто Мартин думал, манки сот. Все это прошедшее время простое. Мартин думал о чем-нибудь там. О песнях, о детях своих и так далее. Манки сот. Сот. Если мы же хотим сказать, что Мартин сейчас вот имеется результат, Мар Мартин придумал что-то. Мартин подумал видите, как вот здесь предложение, Мартин подумал или Мартин придумал хотим сказать о результате мы это увидим перед нашими глазами мы должны использовать глагол has раз Мартин значит has или have глагол если какое-то другое существительное или местоимение я, мы, там, они и так далее Итак, манки has сот это говорит, что э, придумано, сделано это результат, а глагол has подтверждает, что это перфект настоящего времени итак так, перфект настоящего времени это то, что сделано к настоящему моменту и вышел я из ванны мокрый с меня капитый, я не должен сказать я помылся, I washed это прошедшее, вчера мылся, может быть я должен сказать, I have washed у меня I have у меня, вошед, вошед и окончание. кончание Помыто, все, результат Вот что такое префект Я сыграл теннис, меня под градом идет Ракетка под мышку, я вытираю под Я не буду говорить, что я играл I play. нет, это неправильно Я может быть два года назад играл I played. неизвестно Хотя прошедшее время, но неизвестно А тут понятно все Вы хотите сказать, что сейчас именно Видите, под я вытираю Значит, I have played I have played также и Мартин. Он придумал в настоящее время. Значит, манки has so. Вот в чем дело. Вот какая разница в перфект. Дорогие друзья, перед нами, видите, на тележке куплена детская машинка. Значит, я выхожу с магазина, с тележкой. Это настоящее время, к этому моменту, вот я должен сказать, перфект. Если я скажу, мой ребенок стоит, и я скажу, я купил тебе детскую машинку и эта тележка, он видит эту машинку я скажу, я купил тебе машинку iBot bought, iBot bought, значит к. и машинка здесь, так это неправильно я купил машинку, это бот значит это вчера, позавчера, месяц назад и он скажет, папа, ты чего? ты должен сказать I have bot у меня машинка куплена вот сейчас прямо, потому что I have говорить, что она это, имеется а бот это куплено, то есть сделано, это уже результат. Значит, если вы что-то сделали, вот, вы в данный момент хотите сказать, эту help потребляете. Вышли с магазина, все, i вот, я купил машинку, i-heb, вот, ZK. Ни в коем случае, если вы даже купили жене авторучку, она просила, и она ее не видит, и вы выходите из магазина и скажете, i-bot, она не видит, еще, купили вы ее ручку или нет и скажите I bought a pen для тебя то она скажет когда ты купил вчера может месяц назад что ты таскаешь его в кармане -то? я же тебя спрашивала значит вы должны сказать когда купили в перфекте вот к настоящему времени I have bought the car I have bought the pen если это жена ваша просит эту ручку и здесь мы видим надо нам сказать я подарил розу не просто в прошедшем времени I present a light rose. Светлую розу. Я подарил светлую розу. I presented, I present концерт a day. Это простое предложение. Я подарил розу вчера или позавчера. Не сказано. Просто я подарил розу. I presented a light rose. Я подарил розу. А вот если мы хотим сказать, что именно сейчас вот, вот эта роза уже у девушки, которую вы отдали, или жене любимой, значит, значит хотите сказать к этому моменту, значит вы должны употребить have I have presented a light rose Я у меня подарено I have, это у меня presented, это результат это прошедшее время окончание еды, глагол это значит прошедшее время, глагол правильный I have presented у меня подарено a light rose светлая роза у меня подарено а если в обычном мы хотим сказать, я подарил розу вчера, позавчера, час назад, одну секунду назад, это не к настоящему моменту сказано. Это сказано в прошедшем времени. В прошлом году я подарил розу. I presented a road Last year, в прошлом году. Вот. А к настоящему моменту, если вы хотите сказать, все, вы говорите I have. I have. Mm здесь, дорогие друзья, мы видим красивые березки, которые растут по-английски береза birch, birch birch значит, здесь что? первое предложение это береза растет this birch grows Это береза растет если она не растет, мы скажем this birch doesn't grow doesn't grow this birch doesn't grow она не растет эта береза будет расти. Значит, элемент will будет. This birch will grow. Эта береза будет расти. Они будут расти. Значит, добавить отрицание will not. This birch will not grow. Она не будет расти. Эта береза росла. Выросла. Это простое. Это простое прошедшее время. Она выросла, неважно. Хотя тоже результат, но он не конкретный. Это береза выросла как мы сказали, this birch grew up. Эта береза выросла. это береза выросла. Grew это прошедшее время. Выросла. Но мы не знаем, когда точно. Мы можем абстрактно говорить вчера, позавчера береза выросла, или неделю назад, как она выросла. А если мы подошли к этой березе, вот ее видим, начали здесь стоим, или хотим сказать конкретно об этой березе значит, мы должны использовать э, have или has. Если береза, значит has. Итак, как сказать в префекте? Вот мы стоим здесь, вспоминаем, например, с кем кто в этой березы, и говорим эта береза выросла. Мы скажем this beach has grown up. Глагол расти, grow, grew, grown неправильный глагол. Берется третья форма. Третья форма глагола берется и вместе с has Значит, у березы вы, вы, вы, выращена. Она выросла. Grow up. Мы, мы просто сказали, мальчик одел одежду в спортивную. The boy put on все. А если мы хотим сказать, что вот именно сейчас он одел, вот он, сейчас, в эту минуту, в эту минуту он одел, состоит перед нами. И мы ее фотографируем, значит, должен быть глагол has.